Итак, начнем с... Да, 7 лям, пипец. Что такое есть RDR 2? RDR 2, в первую очередь, это 90% нелепых смертей. как в GTA, в принципе. Я, правда, в GTA не играю. Не любитель таких игр. сейчас сюда гроботно запрыгну. И... А дальше дело техники. Эээ... Эээ, это не та техника! Коловок покатился! Оу, какой красивый водопа! Охеренное место! Надо будет сюда вернуться как-нибудь. Ха, я тебе метку поставил, короче. Толках, живи! Как он буду словить, там эти трубы вообще? Самый верх этой... Оу! Ауч! Протиколь! А, вкусный кофе, и панорама здесь живописная. Эй, это Рагуша. А ты ч ⁇ это так близко к краю встал? Не боишься растрепать свои шикарные волосы. Поверь мне в этой игре скачиться не так уж и сложно. Бля! Опять краю подошел. А чё насчёт багов? Выбрать. братики. Кажется, я определился. Лошадка? Пойди-ка сюда. Чё, зарканить за хочешь? Казуй, казуй! Но! Но! Но! Ничего личного, мужик. Ты никому нахер не сдался. Все это ради шляпы. А, мой. может подбирать чужие шляпы? А, я что, не знал. Пацаны, чё? Хорош. Меня надо Не подходи. Так, на корточках еще подходит. Ладно, не тут, тут, тут, тут, тут, Иду, иду, иду. Где? Там волки что ли? Все волчары. Сегодня быть на Луну Нюша будет без вас. Держись. Я спускаюсь. Блин, как бы тут снежным комом не спуститься. Почему он залакал на этом месте? Черт, не успел. Ээээ, -э -э -э, иди нахуй. Серьезно, не мог еще 10 секунд продержаться. О, здесь снег нетронутый. У меня всегда какие-то проблемы с яичками. Вот, я даже проиллюстрировал, куда тебе пойти надо. Так даже прохожие поймут, что ты. Это стиль мармока. Сука, я тебе говорил, что я тебя догоню и прибью, а? А, аккуратнее под поезд! Осторожно, поезд! Бляха. Ну что такое? Че? Че? Отличные узлы, Артур. Да. Привет. А чё это тут? Как дела, халоп? Новая шляпа. Свободная шляпа. <смех> Куда эта тварь опять убежала? Твою ебу, сука. А, вон она. Шляндра. Вечно ли проблемы с лошадьми в играх? Чё? Что это? Пьяница. А, а не, он просто капец, блин, сквозь текстуру провалился. Эй, народ! Тут чей-то раб из подвала подышать выглядит. Нет, погоду он тут застрял. Стой так, не дергайся, понял? Я сейчас попытаюсь аккуратно и филигранно... PlayStation 4, умудрившись все равно баги делать. Не дергайся, я контролирую ситуацию. Ты верх ты вверхать задницей начал... Доски долбишь. Жидов вспомнил, что ли? Но no, но-но! No, no. Быстрее, Кар! Если меня как ветер икар! Скачит так быстро, чтобы у меня жопа отбилась! Давай! А-а-а-а! <с ganhar> Какой же ты? Анимация какая-то заторможенная! <святая линяя> а, -а, а. Понятно. Я ж подумал, что то заторможенное, а так отсюда на поезд едет. <святая линя> <святая линя> Дуэль. Это... А что здесь происходит? Дуэль что ли? Кто еще хочет? А кто? А можно я? Я хочу. Давай. Из-за того, что в этой игре за каждый дебош нужно платить штраф, у меня много злости накопилось внутри, понимаешь? Так что мне не помешало бы на ком-нибудь ее выплеснуть. Поехали. Сдухни, сука! Чёк, блять! Пидор! Питер! сука! А еще этот сзади пристрелил зачем-то. Походу кого-то сзади задел. Пиздюк, какого хера ты встал сюда, тут же дуэль идет дипилина! Мне из-за него еще три дня по полям бы обживать, мать твою! <связывая> М, тут, кстати, на углу какая-то фотостудия есть. Надо будет и сюда как-нибудь заглянуть тоже. Блин, а может сейчас зайти, раз уж и рядом. Что ж такое? поворотник. Что? <Шо? Шо>? <связывая> Что за пи... Почему да его подкинуло? что это было. Еще и весь костюм обосрал. А, он живой остался при этом? Пошли фоткать. Да, в, таком, в такой одежде. Стоп, что то как-то я давно не сохранялся, пацаны. Я начинаю забывать, во что я играю. <связать> ты, блядь, шутишь нахуй. Это самое ювелирное мое сохранение. <связать> Перед самым убийством. Одинокая. <связать> Одинокая карета. Good morning, good morning. Меня с утра чуть тянет на пошалить. Уж больно хочется кого-то по земле протаскать. В итоге протаскают <связать> тебя, да? Сука, лошадь! Мать твою, ты сука, или лошадь? Извините. Шалость что происходит? О-го-го! Руди дуля! Охуел что ли? Слишком хорошо. вылезли из кареты из этой! Прям на ходу. Ну раз тебе и там хорошо. Видимо, его как Так хорошо упаковал его! Ч смотришь, сука? Я лосоту этой игры только в фотошопе использовал. Здесь кто-то есть. Чаряш. Эй, пожалуйста, вы должны мне помочь. Ради бога, чем? Кто-то вломился в наш дом, я ушел, но они схватили мою жену. Пожалуйста, успокойся, черный брат, я все улажу. Эй, отпустите ее. Блять, пень! я иду, держись! Руки убрались с нее. Это лошадь. Ну <свист> что за хрень <свист> происходит в этой игре? нормально. Да? <свист> Это никто не видел. Все. <свист> <свист> Заходим. <свист> <свист> Нафиг такого спасителя нам. <свист> Руки убрали в Расплютать. Мэм, вы свободны. Так ты еще и дом поджег при этом. <свист> Точно, верёвки разрезать. Извините, я просто хотел для начала речь какую-то геройскую задвинуть, ну, чтобы произвести впечатление первое и все такое. Куда ты её кладешь? Здесь же огонь, долбанёк! Или ты, блядь, Долбаные скрипты! Что такое герой! ты точно! мы подошли к заключению этого видео Если можно так сказать Мы продолжаем расти Нас уже 7 миллионов И да-да-да что с этим делать Это, видимо, не остановить Мне тут, кстати, кнопку за 1 миллион еще не подвезли И будет комично Если до десятки Она так и не появится rdr 2 А, и стоп, а где рак, лампа? Почему рука на только? Как вверх вы заметили Мне было мало одной недели Для этой игры Это связано с тем Что это игра от Rockstar А в играх от Rockstar Люди на месяцы пропадают Но я думаю что пропущенная неделя пошла ролику на пользу. Он получился сочнее. Я мог его сделать и в прошлую пятницу, но на тот момент у меня было слишком мало материала, и у меня вышла бы хуя, разбавленная водой. Но это не пуджедая, поэтому мы сейчас имеем сочную хуйню. Спасибо за терпение. Если хотите узнать что еще и писать можно в какой-нибудь обзор. Все плюс-минус говорят одно и то же, и я с ними солидарен. Но если в двух словах, игра меня поразила своим дотошным отношением к деталям. Это, ну, достойно похвалы. Ну и открытым миром, который хочется изучать вдоль и поперек. Аплодирую стоя. Вы же верите мне, что я встал, да? А, ну ладно, сидя аплодируй. Я слишком ленивый для этого дерьма. И черт побери, я хочу эту игру на ПК. Я хочу нормально ставить хэдшоты и играть в 60 ну, что в... за идиоты, сами себя сжигает. 30 на прошке с динамическим разрешением. На этом все, здесь был гребаный вармоке и Red Dead Redemption 2. Пока. А, а ты еще не закончил? Здесь кто-то есть. Где? Здесь, что ли? А? Что то Туалет заперт на цепь. Какого хера? Ёб твою боже. Что, что это? это? Перекривила ее Такаша. Это редактор РЕН-ТВ что ли? Почему то можно уберечь абсолютно от всего в этой игре? Что с этой игрой не так? Так. Что там еще у него оставалось-то?